Добрый день, уважаемые гости, участники нашей конференции, студенты и преподаватели. Наша встреча проходит в рамках 11 международной научно-практической конференции «Россия, Китай. История, культура». Именно эта конференция дала начало другой конференции, не менее важной, по актуальным вопросам преподавания китайского языка и культуры. Именно эта конференция проходила в апреле этого года уже второй раз. Именно там у нас зародилась идея новой темы дискуссионного клуба, который первый раз проходил в прошлом году. Российское китайское прошло довольно долгую и интересную историю, начиная со времен Петровских времен, когда Петром I в 1700 году был издан указ о преподавании восточных языков. И заканчивается сегодняшними днями, когда ведущие китаисты нашей страны с большим энтузиазмом обсуждают вопросы ведения ЕГЭ по китайскому языку в 2019 году, а также проблемы, связанные с Российской Олимпиадой по китайскому языку. Сейчас ни для, ни для кого не секрет, что российско-китайские отношения вышли на беспрецедентно высокий уровень своего взаимодействия. Контакты между различными организациями проходят все чаще, обретают более глубокий характер. Не исключением является и гуманитарная сфера. За последние годы после проведения годов России в Китае, годов Китая в России. Переводится художественная литература, переводится кино, проходят зимние летние лагеря, форумы. Все эти события повлияли, повлияли на масштабы изучения китайского языка в нашей стране. В связи с разворотом на восток возрос интерес российской молодежи к изучению китайского языка. С 2015 -го года было решено добавить китайский язык в перечень всероссийских олимпиад школьников по иностранным языкам. Это непременно стало огромным шагом к унификации и стандартизации довольно разрозненной китаеведческой школы России. Следующим шагом, а я бы даже сказала прорывом, стало включение китайского языка в систему единого государственного экзамена в 2019 году. Все с нетерпением ждали этого события, были сомнения, опасения, до сих пор остается ряд нерешенных вопросов. Итак, темой а, дискуссионного клуба сегодня у нас стал вопрос о новых формах контроля, уровне иноязычной коммуникативной компетенции при обучении китайскому языку. А, сегодня а, мы пригласили наших дорогих гостей, экспертов, а, принять участие в заседании нашего дискуссионного клуба и поподробнее рассказать предысторию создания и включения Олимпиады по китайскому языку а, на всероссийский уровень и также обсудить форматы других форм контроля. Итак, знакомьтесь, хотел бы сейчас представить наших экспертов, э, спикеров. Это кандидат педагогических наук, доцент кафедры китайского, вьетнамского, тайского и других языков Московского государственного университета международных отношений э, Министерства иностранных дел, масловец Ольга Александровна. Старший преподаватель кафедры китайского языка Института иностранных языков Московского городского педагогического университета Малых Оксана Андреевна. И главный тренер сборной города Москвы по китайскому языку, заведующий кафедрой китайского языка, Центр педагогического мастерства Круглов Владислав Владиславович. Итак, мой первый вопрос, наверное, к Ольге Александровне. Я хотела бы, чтобы вы рассказали о формах контроля знаний и умений, которые применяются сейчас при обучении китайского языка в целом. Ну, что касается форм контроля, мы должны констатировать, что на сегодняшний день единой официально принятой формы контроля, конечно же, нет. А, поскольку вы уже сказали о том, что в ближайшем будущем китайский язык войдет в государственную итоговую аттестацию, да? но пока этого не произошло. Поэтому в связи с этим на разных ступенях образования, как общего, так и высшего образования, существует разнообразное множество этих форм, в каждом разных типах учебных заведений, Преподаватели, учителя китайского языка вырабатывают свою систему того, как будут контролироваться. Если мы говорим о ступени высшего образования, это общекультурные, общепрофессиональные, профессиональные компетенции, да? а Если мы говорим о ступени все-таки общего образования, да, и как раз это тема сегодняшнего разговора, то в каждом учебном заведении это контролируется каким-то определенным образом и контролируется, естественно метапредметные, предметные, личностные результаты освоения а, а, общеобразовательной программы. То есть единой системы на сегодняшний день а, нет. Да? То есть точно так же, как нет единой системы обучения китайскому языку а, в общеобразовательной школе. Соответственно, и а, в связи с этим существует а, разнообразие форм а, контроля. Хорошо, спасибо большое. <смех> <Можно добавить? смех> да, конечно. Тем не менее может быть, несколько преувеличено специалистами в области китайского языка наш особый статус, скажем так. Тем не менее, наши формы контроля по китайскому языку, скажем, <laughs> не сильно отличаются от других учебных предметов. Естественно, у нас есть промежуточный, текущий, итоговый контроль и формы индивидуальной, и групповой работы, письменной, устной. Поэтому здесь мы в общих рамках. Но какой-то единой такой системы нет. Тут я полностью поддерживаю Ольгу Александровну. Спасибо большое. И тогда следующий вопрос. Мы говорим, о... сейчас говорим, что Появляются новые технологии, современные методы преподавания и так далее. И изменилась ли система оценивания знаний вот, э, за последние годы и отличается ли она от того, что, например, э, как оценивали знания ну, лет 20-30 назад? Ну, конечно, в этом плане изменения есть, поскольку вот сегодня я уже в своем выступлении на пленарном заседании говорила, что мы живем сейчас в постнеклассической парадигме науки и образования. Это разворот к человеку, к субъекту, да, антропоцентрическая парадигма, да, как ее еще называют. И, естественно, еще несколько десятков лет назад это была знаниевая парадигма, мы давали знания, и, соответственно, мы проверяли эти знания. Сейчас, конечно же, мы формируем, если говорить о языковом образовании, умения и навыки, а более точнее, это метапредметные, личностные и предметные результаты освоения дисциплины или предмета китайский язык, и более конкретно, это уровень сформированности иноязычной коммуникативной компетенции. И, естественно, этот уровень мы выявляем уже с помощью друйкового инструментария. Тогда на каких принципах строится вот этот контроль знаний при обучении китайскому языку? Ну, естественно, это те же самые принципы, на которых строится и обучение иностранному языку, и китайскому языку в частности. Принципы эти, в общем-то, обозначены в различных методологических и методических пособиях, связанных с языковым образованием. Это, естественно, личностно. принцип ориентации на личность, это различные, в общем, это различные дидактические, общедидактические и частные методические принципы, которые в общем прослеживаются как и в рамках обучения языку, так и в общем находят отражение в... При контроле, да, сформированной язычной ну, коммуникативной естественно, ну, да, да. естественно, это общепризнанные принципы, которые предъявляются к любым видам контроля измельных материалов, Принцип принципы оценивания любые тесты контроль измельтельных материалов должны быть валидны, справедливы, ну и соответственно объективно, объективно, объективно да, да, И да. надежны. Вот тоже бы хотел добавить, что сейчас вот все эти принципы как раз и были спроецированы на Всероссийскую Олимпиаду школьников по китайскому языку. Как раз вот вы упомянули в представлении, что действительно с 2015 года проводится Всероссийская Олимпиада школьников по китайскому языку. И на мой взгляд, это стало таким первым шагом к формированию единой формы контроля в школе в сфере Потому китайского в языка. ЕГЭ, это, да. то, есть. То, есть, то есть мы сейчас можем сказать, что ЕГЭ и Всероссийская Олимпиада по китайскому языку ⁇ это одна из форм контроля знаний да и если опять же делать такой экскурс в историю да, в то время когда царило все-таки знание моя парадигма да и соответственно мы проверяли знания это диктанты э, бесконечные в общем-то по иностранным языкам то сейчас это в большей степени уже тестовые формы контроля и как раз вот то о чем мы сегодня говорим это как раз один из видов тестового контроля который все-таки предполагает объективность оценивания самое главное вот и тогда по поводу объективности можно ли считать Пол, можно ли говорить о полной объективности оценивания ну, вот при одной из любой вот таких форм контроля? И дают ли современные методы контроля вот этих знаний вот эту объективность? То есть я так понимаю, что, например, когда мы изучаем иностранный язык, ну например, возьмем ЕГЭ по английскому языку, да, есть вопросы к объективности оценивания каких-то заданий, да? То есть как вот оцениваете, как в сам формат позволь, Позвольте, я возьму слово. Сам формат ЕГЭ именно является объективным средством оценивания образовательных результатов, поскольку тестовые части, как в английском, так и в китайском, проверяются машиной, и тут не любой субъективизм абсолютно исключен. А задания с развернутым ответом, это раздел «Письмо» и раздел «Устная часть», проверяются двумя экспертами, независимыми. По определенным критериям, и если вдруг, когда ну, комиссия уже видит, что есть расхождение у одного эксперта и другого взглядов на представленный продукт школьника-выпускника, если расхождение существенное, 3-4, ну, в разных видах задания разное, то тогда назначается третий эксперт. Опять же, эксперты получают закодированную информацию, mm -hmm. и поэтому тут тоже объективность очень-очень высока оценивания mm -hmm. результатов. Владислав Владиславович, а что Вы скажете по поводу оценивания Олимпиады? Mm -hmm. а, то же самое происходит и при оценивании Олимпиады, заданий устной и письменной части. В письменной части ребята пишут эссе, и как раз вот это эссе проверяется не, несколькими экспертами, Эксперты все имеют кандидаты или доктора филологических наук. Также в комиссии заключительного этапа Всероссийской Олимпиады присутствуют преподаватели из Института Конфуции, это как правило китайцы, которые просматривают все работы ребят и, соответственно, выводят объективную оценку. Вот. То же самое происходит на устной части, когда вся комиссия жюри, это примерно от 5 до 7 человек, оценивает выступления ребят. И вот тут, кстати, стоит сказать об уникальном формате устной части оли Олимпиады, да, то, что во всех всероссийских Олимпиадах по иностранным языкам, как правило, это либо монолог, либо диалог, то в Олимпиаде по китайскому языку это ток-шоу. Организуется ток-шоу, это свобода для творчества ребят, и тут можно оценить с нескольких, так сказать, аспектов. Это ток-шоу. А по каким критериям оценивается ток-шоу? Ток-шоу оценивается по двум группам критериев, это групповые. Соответственно, содержание ток-шоу и командная работа, и индивидуальные. Это выразительность, артистизм, насколько ребята артистичны, как они это показывают. Это лексическое оформление речи, грамматическое оформление речи и фонетика. Вот по следующим критериям. Спасибо большое. Да, Вы хотели же... По поводу объективности, да, оценивания. Моя коллега Оксана Андреевна уже сказала о той тщательной работе, которую эксперты проводят. И я бы хотела еще дополнить, что также проводится серьезная работа и с самими экспертами. То есть разрабатываются методические рекомендации по подготовке экспертов. И, естественно, этому тоже уделяется большое внимание. И по поводу оценивания развернутых ответов, здесь тоже вот все эти годы, пока шли апробационные мероприятия, очень серьезнейшим образом мы подошли к выработке критериев. Очень долго мы работали над этим, и вообще все задания да, они разрабатываются совместно с тестологами, то есть мы специалисты-китаисты работаем совместно с тестологами, здесь тоже очень тщательнейшая работа проведена. Спасибо большое, очень интересный ответ. И вот Тогда такой вопрос. Буквально недавно, на прошлой неделе, состоялся открытый диалог в Москве, да, то есть площадка для общения преподавателя китайского языка, и там был вопрос по поводу международного экзамена HSK. И вот хотел бы сейчас у вас уточнить, чтобы вы дали свой, может быть, комментарий к этому вопросу. Международный экзамен HSK будет ли считаться формой контроля знаний для наших российских школьников или студентов? Естественно, как международный экзамен — это средство контроля, контрольный измерительный материал, который... По объективным критериям можно выделить как средство контроля, угу. естественно а, И может быть тогда не стоило вводить наш отечественный экзамен, да, пользоваться международным экзаменом, или как вы считаете? Ну, начнем с того, что единый государственный, подчеркну, государственный экзамен он прежде всего нацелен для того, чтобы наших выпускников проверить их сформированность коммуникативной, да, и коммуникативных компетенций которые они сформировали, учась у нас, по нашим федеральным государственным образовательным стандартам, в наших реалиях, с теми требованиями, которые к ним предъявляются. И здесь не совсем правильно, наверное, сравнивать два этих контрольно-измерительных материала. Они имеют... Разные цели перед собой Спасибо, и да, людей. то есть у них и И функции, и задачи совершенно да, разные Да, да, да, поэтому они и, и то, и другое это средство оценивано Но они существуют параллельно Друг другу и, и смотря какие цели преследует выпускник Школы, он может задавать и то И другое да, можно добавить немножечко. В общем-то, я присоединяюсь к тому, что сказала Оксана Андреевна. Действительно, сдача успешной сдачи единого государственного экзамена дает российскому школьнику право поступления в российский вуз. А сдача успешной экзамена HSK позволяет им продолжить обучение уже в Китае. Поэтому действительно абсолютно разные цели. Я бы тоже хотел прокомментировать по поводу HSK. На мой взгляд... Такая тенденция, то, что мы переходим к нашим национальным формам контроля, да потому что как ЕГЭ, так и Олимпиады, это является нашими собственными, нашими отечественными разработками. И мы... Я надеюсь, в будущем отойдем от формы контроля ЭЧСК. Конечно, он будет, но мы проверяем действительно сформированность коммуникативно-инноязычной компетенции, коммуникативной межкультурной компетенции у наших учащихся и как они занимались по нашим отечественным учебникам. Да, сейчас вот действительно такой острый вопрос — это создание нашей, наших собственных учебников. Я думаю, коллеги могут это прокомментировать, потому что как раз работают в этой сфере. И мы даже коллеги, Олимпиаде мы разрабатываем свой комплекс учебно-методических материалов для подготовки именно к олимпиаде. Считаю, это огромный плюс вот этого формата, что у нас налаживается, у нас строится наша отечественная методическая школа в области китайского языка, которая до нынешнего этапа не существовала. Я хотела бы, наверное, еще тогда добавить, что всероссийская олимпиада в данном случае стала одним из первых, так скажем. Усилилась мотивация наших школьников для, для дальнейшего изучения китайского языка на более высоком, продвинутом уровне. И вот как раз всероссийская Олимпиада стала таким новой формой контроля, так скажем. Да? Это тоже, собственно, мы видим, что мотивирует школьников, они понимают, зачем учить китайский язык, что они могут сдать его и поступать с ним, продолжать его учить в УЗИ. Это действительно тоже еще один триггер развитию этого процесса в нашей стране. Да, и мы можем это даже наблюдать в цифрах, да, что если в прошлом году участники Олимпиады были из 13 регионов Российской Федерации, то в этом году это... Количество увеличилось в два раза, да, уже 26 регионов участвуют. Все эти цифры — это китайский язык, да, который не так сильно распространен во многих регионах. Но это увеличивается, приезжают талантливые дети, участвуют, побеждают. Это огромная мотивация для изучения китайского языка, потому что это дает ряд преимуществ, да, как поступление на филологическое направление в ВУЗ без экзаменов, так и разные льготы, допустим, поездка в Китай, организует посольство Китайской Народной Республики Российской Федерации для детей. Это и денежные вознаграждения, и много разных других поощрений для детей. и для учителей. И для учителей, кто их готовит. Некоторые преподаватели тоже некоторая такая мотивация повышать свой уровень, соответствовать. Владислав, вот, я хотела а, у вас уточнить, а, сколько лет вы занимаетесь уже подготовкой школьников к Олимпиадам, и с чего все начиналось? Ну вот, Олимпиада проходит третий год, мы третий год и занимаемся подготовкой к Олимпиаде. С самого начала мы это запустили, мы запустили очный курс подготовки к Всероссийской Олимпиаде школьников. Сначала он состоял все из двух аспектов – практический курс китайского языка и лингвустрановедение. На нынешнем этапе у нас количество аспектов увеличилось до 13, это даже больше аспектов, чем в самой Олимпиаде. Потому что мы действительно диверсифицируем наш образовательный процесс Центра педагогического мастерства. Допустим, мы расширили лингву страноведения. Мы сейчас сделали лингву страноведения России и Китая. Да, потому что в этом году эм, хотят ввести вот, межкультурный компонент в задание Олимпиады. Будут вопросы как и по истории, по культуре, географии Китая, так и по истории, культуре, географии России. Да, что э, очень важно. Также мы сделали аспект конфуцианства, истории современности, потому что такие вопросы тоже встречаются. Мы сделали аспект истории искусства Китая. И действительно, детям очень интересно учиться, они получают новые знания о стране изучаемого языка. Более того, у нас существуют еще форматы как летней школы, мы каждое лето мы организуем летнюю школу, куда приезжают дети не только из Москвы, приезжают из регионов из других стран. В этом году вот у нас из Латвии были двое учащихся в летней школе. Вот, и действительно география расширяется, расширяются наши образовательные программы. Сейчас мы работаем над проектом с Артеком, с Крымом. Мы будем в этом году делать образовательную смену в Артеке, куда приедет 16 российских школьников, 16 китайских школьников. И будут учиться в одном отряде. Для них будет много разных образовательных возможностей, экскурсий по Крыму. Вот, мы сейчас ведем как раз вот на эту тему переговоры с Артеком. И, соответственно, эта программа будет всероссийская. мы приглашаем детей из регионов, я знаю в Казани много успешных школьников, которые приезжают, участвуют в Олимпиаде, и к нам приезжают в Москву, и на наши интенсивные курсы, на летние школы, вот, поэтому мы приглашаем на такие форматы, и хотим, чтобы это движение, олимпиадное движение, действительно получало популяризацию по всей России, чтобы оно распространялось, да, мотивировало детей, талантливых детей. Потому что, мы знаем, у нас очень много талантливых детей в стране, и вот как раз Олимпиада это является тем форматом, который объединяет их, который их спочает. Да? Из многих регионов приезжают дети, они общаются, делятся опытом подготовки. Да? В дальнейшем это люди, которые будут работать в одной профессиональной сфере. Поэтому я считаю, этот базис надо заложить вот на этом начальном уровне, на школьном уровне, создать преемственность школы в чтобы в дальнейшем вот они работали вместе, общались и создавали единую китаевическую образовательную среду, профессиональную среду. Спасибо большое за приглашение наших школьников участвовать в ваших <смех> образовательных программах. Да, уже действительно уже третий год, вот в этом году уже будет четвертый, когда наши школьники готовятся к региональным этапам, к всероссийскому этапу. И я знаю от них, что существует ряд проблем, так скажем, вопросов, как к самим заданиям, так и к участникам этих олимпиад. Может быть, вы Ответите на данный вопрос. Да, действительно, это Ответилось. такой да, да, сложный вопрос, да, и касающийся и заданий, и участников. На данном этапе идет модернизация заданий олимпиады. Вводятся задания на перевод. С чем это связано? Что с каждым годом увеличивается количество победителей и призеров этнических китайцев, да? Если в первом году эта цифра была 50 Проведи, в первом году проведения Олимпиады, во втором году эта цифра стала уже 65%. И в этом году мы получили цифру 76,4% призеров и победителей 7, этнических 5. китайцев. Да, и у многих победителей и призеров граждан, гражданцы Китайской Народной Республики, да, прошу отметить. И... Однако это все в соответствии с нормативными документами, да, в соответствии с положением Всероссийской Олимпиады школьников могут участвовать все те учащиеся, да, которые обучаются в образовательных учреждениях, аккредитованных на территории Российской Федерации. Да, и мы знаем, что у нас много китайцев-мигрантов, которые приезжают да, в Россию. и Их дети учатся в школах, а школам нужен рейтинг они посылают детей на Олимпиаду. И вот происходит такая. Такая ситуация. Ну, и для самих детей-то это хорошо. Они поедут в Китай, вернутся к своим бабушке и дедушке. Получат, если они, Моск... если они учатся в Москве, призеры получат 200 тысяч рублей, победители получат 300 тысяч рублей. Вот в этом году три китайца получили да, практически миллион. Вот. Ну, отличная да, ситуация для китайцев. Вот. И самое для меня страшное, что многие регионы, Поощряют это. И вот я был на одной из форматов конференции, и вот как раз выступали, не буду называть регион, и говорят, вот мы выбили для наших участников китайцев, чтобы им выделить деньги из регионального бюджета. Я вот встал и говорю, ну что же вы делаете? Я говорю, вы же своими руками вот губите этот формат. Это отличный формат для наших детей. Но ну как? Когда соревнуется человек, изучающий да, китайский язык, как иностранный, подчеркну, mm -hmm. да, и носитель языка, это абсолютно разные требования. Мы уже предлагали разделить их, да? но разделить нельзя, потому что общие правила для всех а, а, а, олимпиад по иностранным языкам. Мы не можем их делить. По немецкому, по французскому, по испанскому, по итальянскому языкам а, такая ситуация тоже наблюдается, но там не такой большой процент. Да, потому что э, итальянцы, испанцы, они вот живут в своей Европе, они там поступят, и им наши вузы, так сказать, они хотят у себя учиться. Да, а Китай сейчас наблюдается такая тенденция, что вот на фоне роста сотрудничества Россия-Китай и на, росте, э, на фоне роста э, сотрудничества в сфере образования, да, мы знаем, как, как это активно происходит, многие китайские абитуриенты приезжают к нам и поступают в наши вузы, да. Вот я на, на, в Москве я могу сказать, что в МГУ и ИСА очень много китайских студентов учатся в РГГУ, в МГИМО, в том же… Судя по улице, у вас тоже да, жены. тоже и в вашем университете, Действительно, в Санкт-Петербурге сколько, да, китайских студентов. Конечно, сейчас наблюдается такая тенденция, что они приезжают, поступают, и когда они могут поступить на бюджетную программу, для них, конечно, это большая еще и денег получить, Пойдет. это и поездка в Китай, конечно. Для них это большое. И еще посмотреть новый город, потому что, как мы знаем, Всероссийская Олимпиада в первом году проводилась в Волгограде, во втором году проводилась в Благовещенске, была шикарная культурная программа, и вот в третьем году проводилась опять же в Волгограде. То есть это путешествие для олимпиадники, да, вот кто доходит до заключительного этапа, ему устраивают разные мастер-классы, и обширную культурную программу, вот, когда были в Благовещенские экскурсии по городу, и даже планировались экскурсии в, в, в соседний город Хэйхэ. Вот, действительно, и дети поехали, э, посмотрели приграничный город. Вот, действительно, очень много возможностей для них. Но как эту ситуацию, на наш взгляд, нужно исправлять? Это надо модернизировать структуру Олимпиады. Да, несмотря на то, что сейчас мы отходим от грамматико-переводного метода, мы сейчас живем в антропоцентрической паради образовательной парадигме, тем не менее для формата Олимпиады я считаю, что да, должны быть какие-то задания на перевод, потому что мы, не мы тогда не исправим эту ситуацию. Да, как бы это печально не было, и как бы это не соответствовало современным образовательным тенденциям. Более того, мы предлагаем задание, вот мы предложили задание на межкультурный подход, да, чтобы был обязательный межкультурный компонент, чтобы не только о Китае спрашивалось, а спрашивалось и о своей родной стране, о России. Да. Это э, в первую очередь стимулирует учащихся изучение тезауруса о России, да, географических реалий, исторических реалий. Да. И вот мы этот аспект ввели со второго семестра прошлого года. И вот у нас уже дети... Вот, выпустившиеся как раз одиннадцатый класс ЦПМ, я их рекомендовал даже в качестве переводчиков на чемпионат мира по футболу они там отлично работали дали грамоту мне благодарность то что я их направил то есть это действительно э, дети которые могут дети которые готовы работать и для них это большая возможность но когда они встречаются с проблемой, что участвуют этнические китайцы они у меня спрашивают: спрашивали Савич, почему вот как мы наравне с ними будем соревноваться как у них это для них родной язык и аудирование чтение лексика грамматика когда все на китайском и еще вопросы о своей стране но кстати вот тут китайцы плохо отвечают на лингу они не знают ни историю своей страны ни географию очень вот низкие то мы с ними боремся мы их учим лингу страноведение китай вот они у нас ну а вот как мы тоже даже вот у нас центре педагогического мастерства мы набираем группы, соответственно, приходит, опять же, этнический китайцы. Но мы же не скажем им, что не приходите, не приходите да. к нам. Это дискриминация. да. И вот у нас подтвердит как раз в зале сидит один из преподавателей тренерского состава сборной Москвы, Татьяна Александровна Урывская. Как раз активно участвует в подготовке школьников. Вот она может подтвердить как раз, что действительно у нас много учатся детей да. в, вот, в сильной группе китайских. Но тут Плюс какой? Что наши дети очень активно с ними общаются. Да? То есть они перенимают у них вот как раз э, навыки устной речи. да, Вот как раз навыки устной речи один из аспектов Олимпиады. Они тренируются таким образом к э, заданиям Олимпиады. То есть для них, с одной стороны, это хорошо, но эту ситуацию, я считаю, надо исправлять. И вот э, говоря о нашем проекте, что мы будем делать в Артеке, мы хотим сделать, вот, чтобы именно... Поехали дети с российским гражданством, именно наши э, российские школьники. Вот таким образом. Спасибо большое. Да. Очень подробный ответ. И э, я думаю, что многие из наших участников сегодняшнего дискуссионного клуба, наверное, захотели сами попробовать свои силы на Всероссийской Олимпиаде по китайскому языку. Ну, они уже закончили школу. Большинство, я так смотрю, вряд ли удастся. И такой вопрос. Может быть, тогда, Владислав Владиславович, вы продолжите отвечать. Задания в ЕГЭ и задания в Олимпиаде ⁇ это разные задания. То есть, можно ли, подготовившись к Олимпиаде, в дальнейшем без проблем сдать ЕГЭ? Или это все-таки разные форматы и разные формы контроля? Вот мы как раз с коллегами в кулуарах сегодня обсуждали этот вопрос. Учи язык, ты все знаешь и язык. Конечно, потому что во Вгосах прописаны одни и те же требования, как и для Олимпиады, как и Всероссийская Олимпиада школьников по китайскому языку зиждется на требованиях ГОС, так и ЕГЭ по китайскому языку, это все базируется на ГОСЕ. И тестовый формат это и в ЕГЭ, и в Олимпиаде. Вот как о чем сегодня говорила. — Ольга Александровна. Да, — конечно же, мы проверяем уровень сформированности иноязычной коммуникативной компетенции да, в составе всех ее составляющих компетенций лингвистической, речевой, социокультурной и так далее. Естественно, мы проверяем лексические и грамматические навыки учащихся, да, фонетические навыки, и мы также проверяем и в формате ЕГЭ, и в формате Олимпиады мы проверяем то умение в четырех видах речевой деятельности — аудирование, письмо и говорение и говорение в общем-то в двух его формах это монологическая речь идеологическая речь все это проверяется и в формате олимпиады и в формате ЕГЭ единственное что инструментарий разный да ну как правильно сказали мои коллеги учите и все получится. Ну, мне кажется, формат как раз Олимпиады по говорению в разделе Устная часть, как у нас-то принято в ЕГЭ называть, он как более инициативный, да, и, и инновационный, Он более творческий, потому что все-таки, естественно, формат Единого государственного экзамена не позволяет собрать группу, инициировать им ролевую игру и так далее. Ну да, потому что вот этот формат действительно дети проявляют себя на нем. Кто-то может стать спеть. Кто-то там и станцевать может, кто-то вот веду, ведущий, очень да, очень, очень важного, важно, да. Потому что там вот артистизм проверяется, и как раз вот дети там... Мы смотрим разные китайские ток-шоу, разные наши, то есть какие методики можно, как там зайти лучше, mm -hmm. как начать. То есть это вот для детей это очень интересно этим заниматься, да, с одной стороны язык, а с другой стороны вот такие навыки, которые им действительно пригодятся, yeah. мне кажется, хочется, хочется подчеркнуть, что действительно это новые формы контроля, да, поскольку цель — это все-таки развитие умения устной и письменной коммуникации сейчас у нас стоит. И, соответственно, устная часть и письменная часть, с развернутым ответом ЕГЭ, и вот Олимпиада, да, устная часть в виде дискуссии, это, конечно, тот инструментарий, который проверяет то, как сформирована речевая компетенция, прежде всего, у обучающихся. И это, конечно же, в полной мере отвечает целям языкового образования сегодняшнего. Время нашей встречи подходит к концу, невозможно как бы обсудить все вопросы за столь короткое время, но я бы хотела попросить наших дорогих экспертов, наших спикеров прокомментировать ситуацию изучения китайского языка в школах в России сейчас, вот на данный момент. Давайте я начну, Чтобы и присоединятся. Да. Да. А, вот, три года апробационных мероприятий, которые предшествовали вот тому кульминационному моменту, который состоится в этом году, они выявили, конечно же, ряд проблем. А, и имеются, конечно же, положительные какие-то моменты. Это в первую очередь создание примерных программ по китайскому языку. Наконец-то, да, потому что системы действительно не было, а, не было единой примерной программы, и в разных регионах, в разных учебных заведениях учили так, как считают нужным. Конечно же, выявились проблемы, связанные с тем, что очень тяжело нашим ребятам выражать свои мысли, как устно, так и письменно. Вот, это как раз цели. Да? Мы развиваем, формируем иноязычную коммуникативную компетенцию. А здесь как раз вот был выявлен некоторый пробел. И, естественно, зная это и понимая это, и преподаватели, и учителя китайского языка уже могут ориентироваться на то, а что будет проверяться и соответствующим образом готовить учащихся. Ольга Александровна, я хотела еще э, вас уточнить. Я, я знаю, что, кроме того, вы еще и ведущий у нас методист, методист. Э, и автор недавно подготовленных к печати учебных пособий по китайскому языку, как вот для начальных классов, так и более уже продвинутых, тех, кто изучает китайский язык довольно давно. Вот написание этих учебных пособий, это, я так понимаю, не только ваше желание, но это еще и, так скажем, острая необходимость сейчас, я так понимаю, да? Как, вот, как вы считаете? Я, конечно, по поводу ведущего методиста, так очень громко сказано, да, я занимаюсь вопросами теории методики обучения китайскому языку, у нас просто в стране вот эта наука еще только-только начинает развиваться, Оксана Андреевна у нас тоже в этом направлении работает и, в общем-то, занимается научным исследованием в этой области. По поводу учебников, да, на данный момент готовится к изданию линейка УМК для начальной школы, и моим соавтором там как раз является Оксана Андреевна, это наше совместное произведение, и параллельно готовится, так скажем, ну не линейка, а два тома учебного пособия по китайскому языку, уже такого продвинутого уровня для студентов вузов. И там, естественно, конечно же, мы попытались изложить вот те все научные положения, которые, в общем-то. Провозглашаются в такой науке, которая называется теория методик обучения иностранным языкам или лингводидактика, в частности, восточная лингводидактика, то, на чем мы занимаемся, то, на чем мы работаем. Спасибо большое. Я думаю, что данные учебники станут очень хорошим подспорьем для наших и учителей, и для школьников, потому что учебники второго, класса это, по-моему, вас со второго класса начинаются. Это учебники по китайскому языку как первому иностранному, то есть Аналогичных учебников УМК, УМК, даже так скажем, пока в нашей стране нет. Uh, и я даже, ну, может, если можно <связать> Прорекламировать если Линейка, можно. да, <связать> эта серия называется "Путешествие на Восток, она выстрадана мы очень долго и тяжело работали Потому что все-таки учебник Для учащихся Начальной школы, это очень Очень сложно, и если учитывать Все-все, то, что уже было Десятилетиями выработано, да, то есть наукой да, О том, как же обучать иностранным языкам И опять же, вот Как обучать китайскому языку, чтобы Все это учесть, и чтобы все это было на научное основе. Естественно, нам пришлось приложить огромные усилие. Вот мы выстрадали буквально. Ну и надеемся... Да, да. То есть я просто давно просто этим всем заинтересовалась. И... Очень много последние, в общем, практически последние десятилетия в этой области работала. И вот сейчас уже целенаправленно, активно мы, в общем-то, подходим к неким результатам. Поэтому ждите, как нам обещает издательство просвещения, к концу года уже должен, должна появиться эта линейка для 2 3 4 класса. Называется «Путешествие на восток». Мы надеемся, что она понравится и школьникам, и, конечно же, очень Учителям, потому что там будет все и книга для учителя и в общем каждый урок учебника будет соответствовать занятию да вот этому академическому часу 40 минут где все распланировано и в общем то Спасибо. мы очень ждем выхода этого учебника, и пожелаем вам скорейшего э, выхода данного умыка и mm -hmm. дальнейших написаний новых учебных пособий. Спасибо. Я бы тоже хотел прокомментировать тут, то, что сказала Ольга Александровна. Ольга Александровна сказала, что только начинается развиваться, а мне кажется, уже вот сейчас идет такое бурное да, развитие, да, потому что если сравнивать да, с теми же европейскими странами в сфере школьного образования, у них очень это слабо развито. И она в разных международных форматах конференциях выступаю как раз с темой всероссийской олимпиады школьников и ко мне подходят э, зарубежные коллеги и вот с такими удивленными глазами спрашивают у вас действительно на школьном уровне это развивается ну нету больше аналога в ни в Европе, ни в Ази... Ну, в Ази... в Японии это с... со... со школы начинается. А в Европе нет такого аналога, как, Всероссийск... ну, вот, как Олимпиада, такого олимпиадного движения. Я считаю, что это огромный плюс в нашей стране. Огромный плюс вот, образовательных тенденций в нашей стране. Потому что это очень важно. Это очень важно создавать преемственность. Потому что вот дети, которые потом приходят в ВУЗ, они... в некоторых ВУЗах есть возможность продолжить изучать этот восточный язык. Да, и на уровне выпуска из бакалаврии с бакалавриата, они действительно их можно уже отправлять работать там в разные структуры, в государственные структуры, у них очень высокий уровень языка. Вот. И я считаю, что это огромный плюс нашей стране, вот, развитие развития и ведения в целом. ИГ как раз тоже стимулирует появление и открытие таких групп продолжающих вузов, потому что до этого момента вузы просто не имели такой возможности. Угу. Да, но ну вот это, кстати, большая ЕГЭ, проблема, то, что у нас да, нет возможности продолжить во многих. Ну, да. некоторые сейчас, сейчас появляется, сейчас появляется. С, вот, с введением ЕГЭ, с да. развитием Олимпиады. Я надеюсь, что эта тенденция будет только возрастать. Вот. И в, в вузах будут открывать группы продолжающего китайского языка, потому что это необходимо. Да, действительно, вот в этом году даже у нас поступили ребята, с, которые уже сдали ЧИСКЕЙ третий. Угу. То есть на первый курс, и, конечно, им уже не очень интересно сидеть Я с теми, знаю, кто только-только да. только с нуля это... начинает изучать. <laughs> Хорошо, спасибо большое. И мне тут показывают, что у нас появились вопросы в зале. Давайте их послушаем и постараемся ответить. Спасибо. Агнер, ведущий аналитик онлайн-платформы по приему экзамена «Экзамус» Сколково. Прокомментируйте, пожалуйста, пару моментов. Первое, как обстоит вообще ситуация с онлайн-образованием китайский язык, китайская культура в России на данный момент? И какие поправки корректировки делаются в рамках средств контроля, исходя из того, что мы вступаем в цифровую эпоху, и рукописный китайский, и рукописное написание становится все менее востребованным, и все больше ввода именно цифрового происходит? Спасибо. Можно? Да? Ну вот как раз сейчас мы ä, празднуем 60 лет, до да, введению звукобуквенного стандарта слова китайского языка. Как раз вот мы ä, используем... Это часто при создании онлайн-курсов, при создании онлайн платформы Если говорить э, про Олимпиаду, да, мы делаем онлайн-курсы. Сейчас мы даем курс Иркутской китаеведческой школы, э, где выступят ведущие специалисты в области китаеведения Иркутского государственного университета. Это как раз будет направлено на учителей, кто готовит э, детей к Олимпиаде. Э, потом Формат вот, сотрудничества с Артеком, мы в, в, в рамках этого формата тоже создаем онлайн-курс. Вот, и действительно, у нас сейчас в центре педагогического мастерства идет такая установка, что надо больше создавать онлайн-курсов. Я с вами согласен, что сейчас цифровизация образование идет очень активно, и мы должны, соответственно, с китайским языком обязательно соответствовать этим требованиям. А как без этого? В Московском городском педагогическом университете тоже... Игорь Михайлович Римаренко дал установку создать онлайн-курс, так что наша качество сейчас китайского языка тоже будет работать над этим процессом. Все на волне, на гребне волны. Да, вузы постепенно переходят к этому, к новым да, информационно-коммуникационным технологиям. А что касается общеобразовательных школ, то вот в Москве да, активно используется Московская электронная школа, да, причем вот все преподаватели обязаны разрабатывать материалы, выставлять на всеобщее пользование. И а самое главное, активно использовать это в процессе а, учебы. Что касается алфавита китайского языка, да, рукописного написания, либо вот, печатного варианта, да, здесь, конечно же, сколько китаистов, столько и мнений. Одни считают, что нужно продолжать учить писать от руки иероглифы, другие считают, что ну, даже сами китайцы уже ничего не пишут, а печатают. Буквально недавно у нас был разговор, не могу вспомнить с кем, но кто-то мне говорил, что часть китайцев, да, то есть этнические китайцы, они наоборот, то есть пользуясь различными гаджетами, они от руки набирают, да? То есть, поэтому здесь, конечно, такой разброс мнений, и мы, в общем-то, встречаясь с нашими коллегами китаистами на различных научно-практических мероприятиях, так или иначе, всегда вот эти вопросы затрагиваем, и споров очень много, конечно же, прийти к единому мнению иногда бывает очень сложно. Вот. Да, в Петербурге, я вот помню, тоже у нас была дискуссия, я выступала с докладом по поводу методов преподавания иероглифики, и мне задавали вопрос, а зачем вы студентов обучаете писать. Иероглифы. Зачем это нужно? Да? Вот. И, ну, там произошла очень большая бурная дискуссия по этому поводу. Да. Мне кажется, мы должны понимать, что иероглиф — это не просто а, знак а, письма, да? Это все-таки еще и огромный пласт культурный, и мы знаем, насколько серьезно китайцы к этому относятся. И, в общем-то, это же искусство, каллиграфия, да, это образ мысли, и поэтому это тоже нельзя отрицать. Вот лично я сторонник того, что надо учить все-таки писать от руки. И, да, и Постегать я так понимаю, по вот я точно знаю, что в заданиях Всероссийской Олимпиады есть... Письмо, сочинение, да, которое пишется от руки, и это один ЕГЭ. из ЕГЭ, да, конечно, ЕГЭ, да, да, то есть это один из руки. важных элементов. И еще один вопрос от нашего участника. Семенов Александр Владимирович дипломатическая академия. У меня преподаватель китайских 40 лет. Вот, поэтому мне хочется, то есть, мы работаем уже с теми, кого подготовили или кто приходит из школ, и соответственно, выпускаем в свет. Вот такой вопрос. Насчет ЕГЭ. Какая корреляция, корреляция между китайскими и HSK и разрабатываем вами, так сказать, и ЕГЭ, и, соответственно, программами? Потому что все-таки надо в качестве цели ставить все-таки китайские, сказать, экзамены. Первое. Второе. Нужно учитывать, что HSK и китайские, их было два, как вы знаете, да? И китайцы в своей истории, то есть в подходе к HSK, шли от сложного к простому. То есть, иными словами, они упрощали HSK для того, чтобы охватить как можно больше народу. То есть, ну, если вы знакомы с HSK, то первый сертификат — это 150 иероглифов, второй — это 300, третий — это 600 и так далее. Пятый уровень — это полторы тысячи. В Дип-академии полторы тысячи роликов мы даем за полтора года. То есть интенсификация процесса, uh -huh. вот. Понимаете, в чем дело? То есть, э, HSK – это программа для упрощенного подхода к китайскому языку для охвата всего мира. То есть, это бизнес-проект. Да. Понимаете? То есть, как ваш, так сказать, ваш ЕГЭ, который вы зарабатываете, как э, программы, так сказать, для наших школьников соответствуют с ЕГЭ, то есть, с HSK, соответственно, 1, 2, 3, 4, 5, и теперь, как вы знаете, есть HSK для школьников, для средних школьников, там, кажется, три уровня, да? да, да. Вот, пока, да, то, соответственно, сколько все-таки иероглифов хоть сейчас, так сказать, к иероглифам относятся очень-очень приближительно, хотя, то есть, и как бы э, всегда идет, так сказать, дискуссия между фонетическим подходом и иероглифическим. Вот, но, как бы, Китай, Китай без иероглифа не Китаец. То есть, отберите иероглиф, и Китай станет кем угодно. То есть, мышление через иероглифику, через стереотипы, а это только иероглиф. И если вы, так сказать, при подготовке Упускаете иеролифическую сторону, то вы считаете, что через год, через два китайский язык уходит. Uh -huh. Потому что, так сказать, та база, которая есть, это иерелифическая. Пожалуйста, вот у меня такие вопросы. Просто интересно, как вы это все готовите. Ну, ну, позвольте, я начну. <coughs> Коллеги поддержат или опровергнут мое мнение. На протяжении всех лет, которые мы занимаемся процессом подготовки и разработки ЕГЭ Нам задают один и тот же вопрос да. В той или иной форме да. с Какой иероглифический минимум, какой лексический минимум и так далее Но, как сказала Ольга Александровна, именно с приходом в 2016 году нашей рабочей группы В этот процесс, в этот проект Мы первое, что сделали, это написали примерные программы и Учитывая то, что у нас в стране нет учебников, которые были бы рекомендованы Министерством образования, просвещения для школ. Опять же, не было программы, они только сейчас появились, и появились только для китайского как второго иностранного. Опять же, для китайского как первого иностранного программы до сих пор нет, и такого заказа нам тоже пока не поступает. Мы не можем никак регламентировать этот процесс. Мы не можем сказать, вы должны знать вот эти конкретные иероглифы вот в таком вот количестве. Единственное, что нами движет, это федеральный государственный образовательный стандарт, где прописано, где прописано что требования, которые предъявляются выпускнику, это уровень пороговый. Ксения, вот, собственно, да. и все. Тема, да, да, да? Да, То есть да, там не да. даны кон конкретный список иероглифов, а данные определенные темы, и в рамках эти, этой темы, соответственно, уже... Да. Ну, вот, Нет да, количество конечно. не оговаривается. И это, конечно же, это, это действительно проблема, потому что, вот, как сказала Александра Андреевна, всех это интересует, потому что долгие годы все готовили к очистке, и у всех был вот определенный объем лексики и иероглифики. Да, да. Все спрашивают, сколько мы должны да, делать да, иероглифов. Да. Ну, можно тремя словами о чем-то рассказать, да? Да. Же, например, о своей семье, да? у -у -у. а можно рассказать, вообще целый роман написать. Mm -hmm. тут, вот, в примерных да, программах мы отразили. Да. Мы, например, Например, да, да, да, там и, есть и, требования и. очень серьезные, да, и к лексическим навыкам, и к грамматическим, и все это в рамках каких тем должно оговариваться. И сами темы звучат не просто уже, да, там школа, семья, а они звучат проблематично, да, современное общество и человек, взаимоотношения. Естественно, ты понимаешь, чтобы рассказать о взаимоотношениях, нужно в общем-то обладать да, да, достаточно объемным ловно. запасом. Но это нигде не оговаривается. Мы ä, разговаривали с коллегами по другим европейским mm. языкам как они в такой ситуации поступали, когда вот начали разрабатывать этот экзамен, там тоже объем не оговаривается. То есть это все оговаривается через вот, э, сферы. Европейский язык — это разные вещи. В китайском языке через руль. Да, да. Чемпион, есть... Европейский буквенный язык. Ну, конечно, язык... Конечно, мы здесь есть, понимаем, да, что действительно да, проблема есть. И, ну... Политический линию, в принципе, должен быть обязательно. Да. Потому что человек, начинает учить, он должен понимать. Какой объем, да, и что, из этого объема, и что из этого объема он может, так сказать, сделать. Если у вас нет, нет какого-то ликвидического минимума или иероглифического минимума, да, то как можно требовать одинаковых подходов, как можно требовать одинакового контроля к людям, которые знают 300 иероглифов или там 500 рублей и 100. Но ведь это совсем разная база, и совсем ну, по-разному они могут себя как-то проявлять. Как я понимаю, сейчас же главное решить коммуникативную задачу. Да. И вот тот объем иероглифов, который, да, он не пропит, потому что э, в школе все изучается вот в рамках определенной темы, да, и по разным, соответственно, учебным материалам. И э, вот в рамках темы его главная цель раскрыть коммуникативную задачу, в принципе то же самое что и в олимпиаде да? Вот идет э, там, по последнему предложению пишется сочинение, там не дается темы, там не дается моя семья, там. там пишется по последнему предложению там, и поэтому я там, уехал жить в другой город и они могут это сочинение развернуть так как они хотят. в принципе там тоже в олимпиаде нет такого э, точного списка иероглифки. Я понимаю, о чем вы говорите да? это, это... Чисто Нет, китайская традиция еще с древних времен, когда были списки их определенных. Ну, конечно, они сделали китайцы... это в Чизкей. Да. Да, вели... поэтому, поэтому китайцы и занимают 75% мест. Потому что, естественно, они знают лучший иероглиф, и у них больше гораздо больше объем. И да. наши не могут с ними соревноваться. Однозначно. Дополню, да, касаемо Дига, все те... Объекты содержания, которые подвергаются контролю, они перечислены в такие документы, как кодификатор да. и спецификация. Также есть методы, метод рекомендаций, в которых подробно описано, как нужно готовиться и как нужно собственно, себя проявлять в разделе письмо и в разделе Устная часть. Поэтому здесь мы как раз-таки вот конкрет, конкретно им даем, что но не в количестве иероглифов или в списке, а конкретно в тех пунктах, там, грамматика, такой-то, такой-то, такой-то пункт, фонетика, что-то, то-то, то-то, то-то и так ну, далее. Мне кажется, когда будет рекомендован один учебник единый, тогда вот эту систему, мне кажется, немножко... Снимаете, с... Да, это, этот вопрос Нашим снимается. коллегам, вот, ну, немцам, французам -то и так далее намного проще. Они просто открывают учебник, если и вдруг есть. задание есть, слово, это. которое нет, в эти учебники, значит, да. задание да. подлежит замене. Мы пока не можем себе позволить такой роскоши да, У нас ситуация разворачивается иным образом У нас все одновременно И одновременно примерные программы, и одновременно формат экзамена разрабатывается И одновременно тут же уже начинают издаваться учебники Всем сложно, да, но все, в общем-то, пытаются как-то да, отразить вот именно требования федеральных образовательных стандартов Учесть максимально Спасибо большое Еще вопросы? Касимова Елена, Центр китайского языка и культуры «Фарфоровая пага» — город Тюмень. Вот по части задачи ЕГЭ у меня есть продолжение вот, вопроса. Как сдавать ЕГЭ, если в школах не преподается китайский пока еще, как иностранный язык, как второй иностранный язык, но уже все больше и больше детей его учат где-то в частных центрах? Есть такая возможность у них. Конечно, да? любой да? школьник может сдавать любой предмет. Если начиная с 2019 года, он может выбрать китайский язык, и органы власти непосредственно местные должны ему предоставить такую возможность. Да, я бы хотела даже добавить, что то же самое, по-моему, по олимпиадам то есть, у нас вот не все школьники изучают китайский язык в конкретно в этой школе, где он обучается, но он может прийти и сдать, записаться, так скажем, и сдать. Всероссийскую Олимпиаду ну, написать вначале школьный этап, муниципальный этап, региональный Конечно, да. там и так далее и Школьник правильно написать любую Олимпиаду, даже если этого предмета нет в школе, там по астрономии есть олимпиада по МХК То есть он любую Олимпиаду выбирает и пишет какую хочет То же самое по ЕГЭ, то есть сейчас в центре стоит человек, антропоцентрическая парадигма Демократия Демократия, Он может, допустим, пойти дальше, внутришкольный этап успешно написать и Олимпиады пойти дальше на, класса, я Олимпиады на городской этап. класса, 5, да, есть два этапа. Да. Да. Писать далее уже за пятый класс. Следующий да, этап. Да, да, да. Да. Класс. Да. Не, он может и раньше. Да, да они могут, да. школьники могут раньше писать. Допустим, вот у нас многие дети, обучаясь в восьмом классе, пишут этап с девятого по одиннадцатый. И вот мы сюда на олимпиаду, на заключительный этап привозим два или три восьмиклассника. То есть у нас всегда вот по этим показателям а, не, нету не нет, нет. конечно. И то же самое, вот мы когда а, набираем группы в центре педагогического мастерства, мы никаких ограничений не делаем. Пусть хоть там, пятилетний ребенок придет, мы в школе учится, мы его возьмем, если у него китайский хороший. Поэтому только от знания языка зависит. Там По-моему, единственный есть нюанс, если он, например, на, на школьном или на муниципальном этапе как бы сдает Олимпиаду за пятый класс, то в дальнейшем на региональном этапе он тоже также идет да, да, есть, да, да. Ну, он, он, идет он идет по одной линии нет. да он идет вот в, рамках одного, э, в рамках одной категории да или, там либо 9, 11 либо Пятый, шестой, да, либо седьмой, восьмой Дело в том, что у нас тоже был такой случай, когда, например, изначально записались, значит, на уровень повыше А региональный этап уже подразумевает, что там уже и задания более сложные Решили ну, сдать экзамен за пятый класс Ну, в общем, такое уже не допускается Я да, помню, как раз в Благовещенске, вот там участник был Красота Благовещенска. Он, обучаясь в шестом или в пятом классе, участвовал в заключительном этапе для. Ну он китайский, этнический китаец да. да. да, да, да, он был. Да, такой, да. такой маленький дамальчик пришел на олимпиаду соревноваться. Вот и такой был. Не, не победил, кстати. Иероглифы плохо писаны. Да, да, иероглифы были плохие. Да, китайцы, кстати, иероглифы плохо пишут. Они очень не у них да, вот то, который. Ну, разные, но есть, есть, да, которые... Есть, которые пишут, а есть, которые не пишут. Да, они сами Также забывают -то иероглифы. То есть вот у нас э okay. китайцы, когда мы учим китайцев иероглифы писать. То есть ну, <с мы в такой ситуации. Вот нам создали такие условия, вот мы в них находимся. Да, я прихожу, вот мы вводим... У нас есть филологические дисциплины в Центре педагогического места. Вот мы читаем фразеологию китайского языка. Вот моя коллега читает, Татьяна Александровна. Я читаю лексикологию китайского языка. У тебя буду рассказывать в своем докладе. И теория грамматики у нас есть. Вот вот им приходится это все учить, ну а как? Ну Плохо учатся, мы отчисляем Плохо учатся Спасибо Еще вопрос по этническому У Светланы Юрьевны вопрос? Да, славные с... отношений. Кафедра алтаистики тая да, Я на самом деле три вопроса хотела задать. Да, три Все. Три. во-первых, уточнить хотела бы. Значит, все-таки в Олимпиаде, в ЕГЭ у нас нет рекомендованной литературы, у нас есть только рекомендованная тематика. У нас есть нормативные документы, да. Вот Оксана Андреевна уже об этом говорила, ну, по крайней мере, в ЕГЭ, да, это спецификация и кодификатор, где прописано и примерные программа по китайскому языку, где все прописано, и все, что но. прописано, оно строится на основе федерального государственного образовательного стандарта но в области... Но к учебникам мы не отсылаем. Нет, мы к учебникам не, не отсылаем. Не да. Каким да. Я, да. я имею в виду про Олимпиаду в том числе. Про олимпиад... По Олимпиаде есть методические рекомендации да, для, для каждого этапа Олимпиады, но там никаких учебных материалов не прописано. Однако, вот первая Олимпиада которая проводилась, она базировалась практически полностью на одном двухтомнике, который мы активно в Москве используем. И вот я помню победитель, как раз победитель вот этой Олимпиады, вот как раз мы его готовили, он мог сказать он знал наизусть вообще эти два тома, то есть он знал, там какие, под каким номером идет какое дополнительное слово. Вот. И это стало, стало показателем да, того, что вот он, он выиграл, он первое место занял среди вот всей. Потом по пошел такой процесс Олимпиады, отхода от какого-то конкретного учебника. Да. И сейчас то, что мы имеем, да, это абсолютно... Такой диверсифицированный формат, то есть там нельзя взять один учебник и подготовиться по нему. Вот я как раз в завтрашнем докладе буду рассказывать про лексико-грамматические аспекты, сколько пособий мы используем. Мы итальянские используем, и американские, ну, то есть в основном наше отечество, но мы берем из разных сфер, то есть мы берем сам формат, смотрим, где есть задания и внедряем их в процесс подготовки таким ну, ЕГЭ мы когда, да, же, начали заниматься в 2016 году этим процессом, у нас установка была однозначная: никакого основного учебника, не, не ориентироваться ни на какой учебник. Но ну, на самом деле, я второй вопрос уже отпал, потому что вы уже обширно ответили на мой первый, да? И третий вопрос: как вы считаете? Вот это вот повальное введение, изучение китайского языка, языка сейчас в школах, в университетах, да, то, что очень много студентов поступают на китайский язык, это устойчивый процесс. Он будет, по вашему мнению, будут ли увеличиваться количество или уменьшаться? Как вы считаете? Ну, я бы сказала, что это не повальное явление, это такая тенденция, да, которая нарастает в вот, последние десятилетия. В разных регионах по-разному. В одних регионах уже спад наблюдается. Да, например, в вот Благовещенск, там некий спад происходит, потому что повальным это было в 90-е годы. То есть это было просто очень модно, все открылись границы, и там просто был бум китайского языка. А в других регионах сейчас, да, мне до кажется, волна только да, сейчас. До дошла. Она <свят> сейчас дошла. То есть сейчас вот там на Дальнем Востоке некий спад, все как-то спокойно стало, да, а здесь, наоборот, очень бурно начало развиваться. Конечно же, это требование времени, да? а система образования, как я с ней говорила, она очень чутко в настроена да? И, соответственно, это все тут же отражается в системе образования и Вот видите, вот сегодня уже говорила, что страна повернулась на восток, хотя многие историки, да, политологи говорят, что этот процесс начался уже очень давно да? И вот он нарастает Ну, Соответственно, и, ну, мой личный взгляд мне кажется, все будет только развиваться но не считаете ли вы, что когда-нибудь опять наступит какой-то кризис? Ну... Все возможно. Ну, мне кажется, здесь ну, мы, ну, мы вот не так. можем. Нет, Я считаю, надеяться. что кризиса не будет. Мы будем <с надеяться, что российско-китайские отношения будут только развиваться. Мы видим, например, этой конференции, какое большое внимание уделяет консульство Китайской Народной Республики к данному мероприятию. Сейчас развивается очень много разных площадок, диалоговых площадок России и Китая. Проводится множество конференций. Если в нашей стране как раз очень хороший формат проводился в Благовещенске Россия-Китай конференция. Как раз вот сейчас же проходит как раз год регионального сотрудничества России и Китая. Как раз приезжают и э, многие школьники китайские приезжают в Благовещенство, Там как раз такое очень активно сейчас это все проходит. И приезжают и пожилые люди там, и танцы устраиваются. И все. Я думаю, что вот эта позитивная тенденция да, в отношениях наших двух стран, она только будет развиваться, да, и наши связи будут только укрепляться с Китаем. А можно у меня еще один вопрос возник, пожалуйста? <свят> а, еще один маленький вопрос насчет Олимпиады. А, то есть новые задания, они будут введены с этого года, да, а, межку... на межкультурную? Вот задания на перевод и на интерпретацию предложений уже были введены в прошлом году, в заключительном этапе. А, мы вот, по предварительным, так сказать, консультациям, можно сказать, что и в этом году в региональном и в заключительном этапе будет введен вот этот межкультурный компонент. Как он будет выражен, пока точно мы не можем сказать, какие это будут задания. Вот, это не... Мы, мы тренерский состав, мы готовим детей, да, мы проводим консультации, конечно, с, с составителями, вот, но, тем не менее, э, в каком формате это будет, пока неизвестно. Но, как мы предполагаем, это будет в лингвосторновение. Более логично это было бы вести в лингвосторновение. Вот я как раз в прошлом году выступал как раз здесь, в Казани, на <coughs> методической конференции с своими предложениями усовершенствования олимпиады. И вот среди моих предложений было вести задание на перевод стихотворения. Да? Вот я об этом говорил, что можно вести, допустим, стихотворение русского поэта, переведенное на китайский язык. Соответственно, дети читают, они для себя переводят и пишут авторы и название стихотворения. Да? И все те стихотворения, которые есть в ГОСе, да, в школьной программе. Соответственно, вот это тоже очень хорошее задание, которое оно впервые было введено, в Олимпиаду по китайскому языку Санкт-Петербургского государственного университета. И вот, кстати, в ней там очень много было, и межкультурка там была, и там было и задание на перевод. Среди всех призеров и победителей был всего лишь один этнический китаец. И вот это показатель я считаю хороший. Но а, меня то здесь больше интересует, а в баллах? Как, как это задание будет выражаться? Понятно, что если вот в прошлом году, я знаю, что ввели это задание, но это был всего лишь один балл. И то есть на этнических китайцев, которые, в общем-то, выиграли много мест, да, это не сильно что? повлияло, этот один балл. Можем только гадать. гадать да, достать вам. книгу перемен, Спасибо, да, гадать Посмотрите, <свят> если межкультурный, по идее, это должно быть э, и э, российская культура, и китайская культура в их взаимном пересечении и интеграции. Да, соответственно, пять вопросов по России, пять вопросов по Китаю. То есть итого получается пять вопросов, это 5 баллов, плюс задание на перевод, если оно одно останется, и плюс задание на интерпретацию 7 баллов. Ну, то есть уже значительно. Ну, понимаете, процесс да. идет, процесс ну, идет, так навеемся. что это да. Спасибо, Спасибо большое да. за вопросы. Еще есть вопросы у нас в зале участников? радик? Но может быть, вы же хотите что-то задать нашему эксперту? Собственно, я хотела как раз-таки задать вопрос, который вот уже задавали. Я хотела тоже, может быть, спросить у уважаемых экспертов, каково же соотношение между уровнем ЭЧСКИ и... Mm -hmm. Проще говоря, да, чтобы сдать ЕГЭ по китайскому языку, каким минимум ЭЧСКИ нужно обладать? Вот можно ли oh. ответить на такой простой вопрос? Пороговым вот ты... уровнем энергичной да. коммуникативной компетенции. Не пороговый уровень, не второй. Пороговый уровень. Мы не ставим знак равно, да, между... Не совсем правильно ставить знак равно, потому что все-таки это международный стандарт, это наш отечество, наше национальный. Стандарт. Поэтому мы опираемся на наши нормативные документы. И вот так поставить знак «равно» между нашими форматами и международным сложно очень. Мне кажется, вы не совсем правы. Опять возникает вопрос, что мы будем варить свои собственные каши, <как> в своем собственном бульоне. То есть у нас свой, свой стандарт, у нас свои требования, у нас своя реалифика, у нас свое все. И мы как бы не коррелируем с международным стандартным, хотя бы стандартным HSC. Понимаете, когда спрашивают вас, значит, все-таки ваша олимпиада, ли ваша олимпиада, соответствует второму, третьему участке, тогда понятно. А если спрашивают, и вы не знаете, или, скажем, второй, третий, четвертый, пятый класс. В Китае тоже ведь сейчас, как я сказал, есть очистки для школьников, один, два, три. И все-таки пятый класс по вашим учебникам соответствует какому уровню, второму или третьему? Третьему или четвертому, скажем, понимаете? Все равно эти вопросы будут возникать у тех, кто будет учиться, учиться, учить китайский язык. Будут возникать у, у их родителей, понимаете? Потому что всегда должно быть соответствие с каким-то международным стандартом. А стандарт китайский он все-таки китайский. И мы все равно должны при, приближ, приближаться к уровню китайскому, а не плодить, что это свое собственное. Понимаете, в чем дело? Поэтому в любом случае свое собственное это хорошо. это Мы можем вас поблагодарить и действительно проделали большую работу. Но соответствие должно быть, понимаете? Ну, мы, знак равно мы поставить не можем, но мы можем как сказать, что вот э, победители и призеры Всероссийской Олимпиады школьников, э, которые становятся ими, их примерный уровень и 4, и 3-4, которые они тоже сдали, либо третий, либо четвертый. <связать> да, и вот поставить какой-то знак прям равно мы не можем. <связать> мы не можем сказать, <связать> что и часки 2 я вам предложила, вот с 16 -го года есть такой вопрос, да? всем, кто интересуется этим вопросом, взять кодификатор, взять примерную программу, взять древние HSK, провести исследование и выявить, да. по, и порог, и еще общие европейские компетенции, и выявить, какой все-таки да. пороговый уровень, что он подразумевает. Ну, да, ну, да. Ну, конечно же, есть международная программа по китайскому языку, да, и мы, естественно, тоже ее изучали, естественно, вот... Определенное, определенное количество литературы да, научной и учебно-методической изученной, и она входит и в списки литературы, и в концепции вот проведения по китайскому языку. Естественно, это все изучено, но вот пока, Потому пока так. Потому что китайские тоже есть да, программы, да, да, они тоже китайскими Европейская программа да. тоже имеет соответствующие участки, понимаете? Поэтому у вас тоже должно быть соответствующие участки в любом случае. Исходя из нормативных документов, которые появятся в нашей стране, нет. нет, документы появятся вами. Или скажем, ваши группы, неважно. Не ну, в неважно, любом в случае. Вы людьми, которые, так сказать, вы можете им подсказать, подсказать. когда люди некомпетентны, Компетентны. в том-то и делают. Конечно. Да. В любом случае, это все соответствует, не переживайте. Все соответствует. Я тут переживать нечего, но очень часто бывает, понимаете, люди приходят, например, платно изучать китайский язык. И их интересуют именно эти вопросы. Сколько я получу, так сказать, какой у меня будет объем, за что я плачу, и какому уровню я буду соответствовать. Я буду соответствовать. Поэтому я думаю, что это обязательно нужно. Ну, для людей бизнеса, естественно. Да, но может быть, когда вот эта вся система связана и с обучением китайскому языку в нашей стране на уровне общего образования, и система оценки да, вот этого уровня иноязычной коммуникативной компетенции, может быть, когда эта система пройдет все этапы своего становления спустя какие-то годы, и, возможно, этот вопрос отпадет сам собой, может быть. Это понятно, с минимум, которые рекомендованы министерством, тогда этот вопрос будет снят. Ну да, по крайней мере, будет понятно. Спасибо, Спасибо большое нашим участникам. И Татьяна Александровна у нас вопрос. Коллеги, здравствуйте, Урывская Татьяна Александровна, Руден, город Москва. У меня есть вопрос он не сильно глобальный, но тем не менее интересный мне. Каковы истоки необходимости введения Ог и Егэ по китайскому языку? Почему сейчас? Почему не раньше? А Сегодня прозвучала мысль о том, что далеко не все вузы нашей страны готовы к продолжающим студентам. Давайте начну я. Ну, мы сегодня уже об этом говорили, да, то есть требования времени, новые парадигмы образовательные, взаимодействие активное с Китаем, которое, в общем-то, наблюдается уже, в общем, не последний год, а, наверное, там последние даже десятилетия. И это введение в 2022 году иностранного языка в качестве обязательного для сдачи, а поскольку в стране есть очень большое количество обучающихся, да, которые изучают китайский язык на уровне общего образования, либо где-то там, ну да, скорее всего, все-таки на уровне общего образования, они оказываются неучтенными, то есть у них, они изучают китайский язык, например, как первый иностранный язык и, соответственно, они им хорошо владеют, а сдать они его не могут. И вот в связи с этим, в связи с тем, что в 2022 году иностранный язык будет обязательным, вот начались вот эти никакого. вот, да, предварительно, да, вот за несколько лет, как мы видим, начались вот эти вот работы, потому что иначе мы бы не ушли права вот некоторых Ты обучающихся. Хочешь, чтобы... да. учишь китайский давай, Ну вот по последним данным они вот уже озвучиваются. Это 17 тысяч человек, я так понимаю, на уровне ну, общеобразовательной школы изучают китайский язык. То есть вот представьте, этот пласт Выпадает. Поэтому, конечно же, это учитывается в первую права, очередь их права. Да, 17 тысяч человек это только общее образование. Да, да. А и еще вот как вы сегодня говорили. Частного, есть очень много за... те, которые, как доп. Да, дополнительные, да, да. платные курсы и так mm -hmm. далее. Ну и, конечно, очень много. Школы сейчас открывает китайский язык как второй иностранный язык. Да? В некоторых школах он изучается как первый иностранный язык. Да? И вот этим детям, которые выпускаются, у них нет достаточного уровня английского, чтобы сдать ЕГЭ. Да. А по китайскому никакой возможности им не представляется. Поэтому для этих детей их количество увеличивается. Сейчас и вели, вводят да. единый государственный экзамен. Спасибо большое нашим спикерам, Спасибо. нашим экспертам, участникам аудитории обязательно да, за такие интересные вопросы за такие подробные ответы а, спасибо большое и я надеюсь на новую встречу на следующей на следующей встрече дискуссионного клуба да. спасибо, спасибо большое спасибо,